такой нынешний семейный кодекс? Принят в 95 году. Компиляция чего? Даже не советского кодекса о братьях и семье, а кодекса 26-го года, цель которого была разрушить традиционную российскую семью. У элита это было основано на, на положениях и Маркса, и Энгельса, в том числе на работе Энгельса о семье, частной собственности и государстве, где он писал, что если строгая моногамия является верхом добродетели, то безусловную пальмоперимство нужно отдать ленточные глистья, где в 40 тысячах ее членниках располагаются и мужские, и женские аппараты, и она всю жизнь только тем и занимается, что совокупляется сама собой. То есть свободная любовь, она, она пропагандировалась и практиковалась. Но позднее мы знаем, как на, на, на порткомах и месткомах рассматривали семейные дела, как боролись за сохранение семьи. Здесь все-таки с вами трудно согласиться, что за весь этот период все было направлено на разрушение семьи. Мне кажется, что это тоже слишком э, ну, радикально вы высказались.